Смирись, тебе никогда не получить мою силу. А разве похоже, что мне нужна твоя сила? Ау. Мне нужно только это. И спасибо за просмотр, ссылка на оригинал в описании под видео.